Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в наши руки попала довольно необычная подсистема, выполненная в стилистике спорткара One Lamba второй версии. Устройство приезжает в белой картонной упаковке. На лицевой стороне нанесено изображение мода и его название. Ниже разместилось предупреждение о том, что это никотиносодержащий продукт. На противоположной стороне находится информация о комплектации и инструкция по заправке картриджа. В ней написано, что после заправки нового картриджа необходимо подождать буквально 5-8 минут и рекомендуется менять картридж после 5 заправок. Открываем коробку и сразу же видим собранный комплект, упакованный в матовый пакетик. Под поролоном находится инструкция, кабель микро-USB, сменный картридж, и гарантийный талон. Технические характеристики Уан Ламба. Размеры 68 мм на 45,5 мм на 15 мм. Вес 65 грамм. Объем аккумулятора 360 мАч. Мощность варьируется от 7 до 12 ватт в зависимости от заряда аккумулятора и сопротивления испарителя. Объем картриджа 2 мл. Корпус мода выполнен из цинка и пластика. Также с двух сторон есть вставки из смолы. На лицевой панели находится логотип компании One. На одной из боковых граней расположился специальный крепеж для шнурка и порт microUSB. При зарядке и затяжке он начинает светиться синим либо красным цветом. Девайс активируется при помощи затяжки. В верхней части картриджа есть два отверстия. Одно используется для активации датчика затяжки, а второе является непосредственно паропроводом. Картридж выполнен из полупрозрачного пластика, рассчитан на 2 миллилитра жидкости. Внутри него находится испаритель с сопротивлением в 1,6 Ома. Заправка осуществляется снизу. Картридж крепится к моду при помощи двух магнитов. В этом моде нам понравилось практически все. Очень приятный вес, отлично лежит в руке. Крутые расцветки и дизайн также не оставили нас равнодушными. Единственный незначительный минус – это объем аккумулятора. Хотелось бы увидеть что-то в районе 500 мА. Спасибо за просмотр. С вами был Нет бай и до встречи на нашем канале.